И переходим к классу номер два. О Суть в другом, что сейчас в <смех> Не, я я, я, я планировал вообще под